Времени суток вы с любовью из моего домика деревни вы на моей кухне, друзья, наступил сезон капусты и надо ее квасить. Это уже закон деревни. Без квашенной капусточки мы не встречаем гостей, без картошечки, без солений, маринадов, которые у нас имеется в погребе, мы не живем. Делать надо все быстро. Я не люблю затягивать, я очень люблю вот быстрый процесс приготовления своей капусты. Шинкую вот такой обычной шинковкой. Вот эта капуста порядка 2 килограмм. Вода. 4 литра бьется комнатной температуры. Рюмочка, рюмочка. Вот такая рюмочка. Сейчас я тут достану ее С советских времен 100-граммовая. Растворяется в 4 литрах воды. Я шинкую капусту, не мною ее, не натираю и сразу кладу в этот соленый раствор. Все. Три дня точно она должна кваситься в теплом месте. Я ее ставлю обычно вот, к батарее, но надо ее помешивать. В день пару раз. И вы увидите это брожение. Расол становится мутноватым. Давайте я вам покажу. Капусточка как я вот. Это делаю. Прошло три а, дня, капуста практически готова. Смотрите, какая она у меня. И сейчас что мы сделаем? Берем, вот так вот стекает капуста и складываем в блюдо. Складываем в блюдо, так. Видите, все это так очень просто. Берем три морковки. Немножко укропчика, я укропчик кладу всегда для вкуса, очень вкусно. Мы любим с укропом капусточку. Натираем морковку по-корейски. Морковку я натерла, вот такая красота у меня получилась. Сейчас мы ее отправляем в капусту. И сюда же отправляем укропчик. Все перемешиваем. Все перемешиваем капусту с морковью с укропом вот такая волшебная красота получается и еще сюда я добавлю ну, буквально стаканчик того рассола в котором томилась капуста все дальше все очень просто складываем нашу капусту по банкам в холодильник и все вуаля вы будете Кушать ее уже на следующий день. Хотя, в принципе, она сейчас вкусная. Надо, чтобы пропиталась морковочка. Ну, такой капусты вряд ли вы где поедите. Потому как это капуста по-деревенски. Вкусная, хрустит. Угостить не стыдно. Любую компанию. Делайте, наслаждайтесь. Три дня и капусточка по-деревенски готова. Друзья мои, наслаждайтесь. Хрустите по утрам и вечерам. Нет более полезного продукта, чем квашеная капуста. Пробуем получившуюся да, капусточку. Посмотрите, какая она очень-очень такая белоснежная. Ой, хрустящая. М -м -м. Капуста исключительная, друзья мои. И главное, быстро. Вы понимаете, Пошенковал, поставил, соединил с морковкой. ну Все как последовательно, как я показываю. Ничего не надо, ни пресс не надо ставить. Ну, ничего, все. По банкам сложил, вынул. Ой. М -м -м -м. А ахруст такой стоит. Исключительная капуста. Я еще сдобрила маленечко маслом нерафинированным. Ой, вот чудеса. Друзья, вот мой деревенский рецепт квашения капусты. Берите на вооружение, делайте и встречайте гостей. С картошечкой, с капусточкой купите селедочку и в выходной день соберитесь хорошей компанией и вам скажут, ах, какая замечательная у вас капуста! Друзья, мир вашему дому!